Доброго времени суток, с вами Желтый мужик, серия Микро-мини-подсказка. Чистим компьютер, проверка диска. Мой компьютер открываем. Правой кнопкой локальный диск С. Свойства. Сервис. Выполнить проверку. Отмечаю галочками оба окна. Запуск. Хочу ли я проверить? Да, хочу. Теперь компьютер после перезагрузки начнет проверять ваш диск. Сразу хочу предупредить, что дело это не быстрое. Поэтому имейте в виду. Чтобы включить компьютер, нужно будет несколько заранее, чем вы захотите работать на нем. Все, с вами был желтый мужик. Чистого вам компьютера.